Эй, ва да, бодж Как дела, что такое, что там с выходч? Здоровенький брули, бельгар брулики. привет. Что За жидкое сердечко влетело. Где потоки? Где потоки? Е, е Москва. Приветик. Ребята, я в Самаре. Есть кто из Самары? Поднимите, пожалуйста, от груди 14 килограмм. Уф -уф -уф. Кострома, здорово, закат 44. Почему закат 44? Что за Четверки. Читал роман Пелевина «Числа»? Тому как бы 34 было счастливое число, а у него был противник 43. Здорово, Бойко. Смотрел Двойным. Да, получил огромное удовольствие от монологов «Славы». И от того, что он не смог резюмировать все многообразие меня в одну фразу. Или всю безликость? Какая нахуй безликость? Когда батл? Когда? Да, да когда-нибудь. Не знаю вообще батл, ребята, батл и все просто. Овчинка выделки уже не стоит. Может, по бату, конечно, но... когда и зачем? Не знаю. Даша, привет. Я в Самаре. В Самаре есть снег, в отличие от Петербурга. У меня сразу перестал закладываться нос. Неужели Петербург настолько сильно влияет? И у меня реально из-за этой влажности постоянный насморк. то серьезно ставит передо мной вопрос, стоит ли мне продолжать жить в Петербурге. Когда новый альбом. Ну и пишка будет, наверное, в начале года. И готов почти бит-тейп. Тоже, наверное, в начале года будет. Сборник битов моих. Ну давай, присоединяйся, Артур Прокофьев. Апа, Крылов. Здорово. Кто, по твоему мнению, возьмет ФБ? Династ. Самарносей, здоров. Да, завтра, кстати, в Самаре встреча в 5 вечера в ресторане. Т -т -т -т Тори, террори. Не помню. Биты, да, можно будет воровать вообще легко. Это мои самодельные биты, поэтому брать за них денег просто смешно пока. Просто надо будет писать продакшн. Артем Храмеев, Здравствуйте. Здравствуйте. Что за... Да, за ним называется Пури в 5 вечера завтра. Встреча там бесплатная. Вот. Будем сидеть неловко за одним столом и молчать. Айвазовский во сколько умер? Я не знаю. Айвазовский не умер. Он, он ушел в картину. Распался на 360 цветов. О, Алиса. лица, Здорово. Лайфник. Здравствуйте. Ты когда будешь в Сибири? Весной, yeah, наверное. Вот я в Самаре, что тут можно сказать, в Самаре. В Самаре слово кулинария не всегда означает, что там будут салаты. Может быть, просто пекаря. Бутиночек. Что а... сказать вам? Слушал последний альбом Дима, Дипа и Анакондос. Мне кажется, два лучших русскоязычных альбома этой осени. Дипа Ксенос меня, конечно, импонирует во многих смыслах, и в текстах у него что-то бывает интересное, но в целом в его музыке, на мой взгляд, не хватает именно такой то музыкальности, грува, вайба. Местами слышится очень явное влияние Ксимирона, и в принципе, из того, что я слышал, не часто я вычленял какие-то прямо цитаты, которые хочется... Отправить в меморис. Простые фразы, в которых одно простое слово заменено на какое-нибудь редкое. Такой прием он использует нередко. Кстати, Оксимирон тоже так делает. Поэтому как-то от я жду в развитии. Пока не цепляет. А Anacondas хороший альбом. Такой прям началом 2000-х поверила. Максон здорово по панком таким. С удовольствием прослушал его как-то фончиком. Слушайте альбом группы Пати. Вот Чем я занимаюсь? Готовлюсь на ночью работать в Самаре в баре не бар Классической MC-парадигме. Ты возьмешь с собой мерч? Да я немножко взял. У меня там одна какая-то МК -ка интуиция и ЛК диплом футболка и пару книжек. Да, поводу альбома обладает. Меня начал слушать. Первый трек неплох. Потом был вок, который я в очередной раз послушал, пытался кайфануть, но чего-то не хватает. Крутая там фраза про вешай шлапшу. Такой прямо соловый вокальчик почти. Вот, еще по послушал, и что-то, блин, не знаю, как может быть надо еще прислушать. Пока ощущение, что такое безтемье. Какие-то бега по верхам. Самолюбование. Что вот я, вот, мол, добился. Не знаю. Может, надо расслушать. Но может быть кризис у человека. Как тебе батл с Кири и ОБСБ? Хороший батл, кстати. Мне с Кири даже больше в отборе понравился. хочешь привести полноценный стендап-концерт? Будет 28 в Питере. Стихия стендап. Я уже делал мероприятие в Воронеже. И сделаю в Петербурге, учитывая ошибки, которые были в Воронеже. Например, не выходить в тишине на сцену. Не перепивать энергетиков перед выступлением. Чтобы в жаре хотя бы работал чуть-чуть речевой аппарат. Как тебе дис номер два от команды ему Слабо. Что-то они как-то наспех все сделали. К кострому с приедешь. Не уверен. Слот, здорово. Слов. Ну что, есть там еще желающий на прямой эфир? Что-то давайте попробуем растрясти тусовку. А что с квартирником в декабре? Квартирник в Питере будет в январе. А в декабре будет, скорее всего, заведение, заведение под названием Сдвиг. Мероприятие стихии стендап. В Саратове тебя ждать когда-нибудь? Можно. Думаю, что буду. Саратов, конечно. Я помню, как я ехал с двумя мужиками, работающими на колбасной фабрике. И они такие, нам, мы с Ромой Сафоновым уехали как раз в Саратов выступать. И они такие, что, пацаны, откуда вы? Мы такие, да мы с Воронежем. А -а -а. Да, были в Воронеже, конечно, там, бля. Не особо. Я говорю, ну, а вы считаете, Саратов красивый Воронеж? Конечно! Get the fuck out here. Воронеж не самый далеко, не самый красивый город России, но, красивый Саратов Хотя вот когда меня везли. Везли. Как Никиту Михалкову в Утомленном Солнце. Когда меня везли в Энгельс после концерта в Саратове последнего, который был год назад. То вот на поступах к мосту, который на Энгельс, там было довольно уютно, красиво. Привет, скорее. Кореей. Ничего себе, анплаг. здорово. Чё в Корее делаешь? Что за город? Да понятно, что с Южной. Северная ты бы сюда не зашла. Версус фан 17.03. Какой широкий диапазон интересов у тебя в жизни, наверное. О, Дима Лама. hello! Как твои слюни? Как ты относишься к группам Мы и «I Speak? Группа Мы очень хорошая группа. У них прям вот бывают крутые песни. Мне нравится с последнего альбома песня, которая называется 2. Очень такая она прям какая-то сказочная. iSpeak... Слишком какой то для меня отстраненно холодное музло, не знаю. Не, не особо заходит. Но это интересно. Наверное. Честно, очень поверхностно знакомый. Как-то вот не затягивала пока. Слушал трек порча, Окси Марка. Пока еще нет. Скарганды, привет. Не принимаю такие приветы, извини. Да ладно, ладно, принимаю. Тот же дин. Привет, Казахстан! Отличное общение, ребят. Спасибо, что делаете наш эфир интересным. Передайте мне приветы. А я вам привет. Неплохо, да? Довольно интересно. Вот Дима Лама хотя бы вопрос задал. Как настроение, Диман? Отличное настроение. Сегодня с нуля до четырех буду скакать в баре, как настоящий МС. Про культуру МС. Роналду или Месси, господи? Рональд Куман. Группа Мы распалась? Блядь, ну ладно. Ну, Данила не промаха, короче. Как тебе хос против сектора? Блин, Хос вообще, Хос выдал вот что-то уже за пределами батловой парадигмы, что-то такое, скорее какую-то поэму. Мне очень понравилось, особенно, что-то про Собу и Баку, я понятия не имею, что-то, наверное, из Собака, собака, ну это был очковый. Слушал, когда-нибудь молодец смотри, нет. Почекай сообщение, в Брянск планируешь как приехать? Планирую, да. Привет, привет, Украина, да. Что последует, почитать из научной фантастики? Лем Фиаско. Я сейчас читаю теория задач трех тел. Лиси Цюнь, по-моему, зовут. Задача трех тел, можно найти. Мне пока нравится хорошая завязочка. Слушал ли альбом Волки Ти? Какой из миллионов его альбомов? Наверное, пока нет. Но вот, он сейчас мне буквально только что написал: Что нам надо бы сделать фиток. И мы хотим сделать такой крупный фиток, чтобы не просто надвоем были, а еще люди. Как вам? цветочки Ты уже в самаре да я в самаре не вижу что ли, какие цветы Самарские? кто по образованию я филолог хозда супер свежо выглядел Смотрел встречу «Тигров со Славкой». Да, прекрасная встреча. Слава прям вот от души льет поток. И очки эти, конечно, ему очень идут и, идут и помогают прятаться в них. Растекаясь мысли по древу. Читал Буковский. Читал «Фактотум». Салам всем чуйским. Салам всем чуйским. Салам всем чуйским. Парень, ты... Как себя чувствуешь? Эти... блять, Салам всем чуйским, парень, ты как себя чувствуешь? Ты в своем классе. чё стоишь? выходив Бля, не получилось. Что там с квартирником, Воронич? 21 декабря все написано. Скоро всем ответятся всем все напишется. Что за адрес? чё почему? Зачитай что-нибудь. чё тебе зачитает Мэн? чё тебе зачитает Сейчас зачитаю фиц Васи васины Отвечает за слова, нас выучили улицы. С малых лет полагал, этот навык пригодится. А кто, простите, ответом интересуется, а тогда вот визитка моего юриста. Отвечая за базар в оба глаза, чтобы не пронзала будет пёр алмаза, не бросая на ветер слов слой, береги озоновые. Гарнизон метафор содержи организованное. Отвечая за произносимое, чтоб курсив то не раскрылся в чем-то сердце Хиросимаю, Правде слов, служи разумом и силою сказал, что и бас дело изнасиловал. Из вокабуляра ссор регулярно выбрасывай. Где бы ты ни пировал, где бы ты ни хаслил, бро, от красной площади до поля Марса, дай Бог в репликах, велика, правда, доля массу. The Острого текста, где буквы горошины, черного перца. Держись подальше от этого черного леса. Там хейтеров чертовых зверств, естественно. слово может быть увесисто, может весить сто, а может и околеситься. В лету кануть с бетым Зовите детка по чисто дестон версия. Я еду как-нибудь в твой батл, братан, не знаю даже... Так, так, совпадет, что ты приедешь, а я буду баттлить. Залей блики в ВК-аудио. Да все есть, надо просто зайти на мою страницу и найти. В чем-то, да, они с трудом находятся в поиске, но... Короче, можно найти все. Спасибо за концерт. концепт. Прямую... Читал Тысячеликого героя? Нет, не читал. Нравится это люди, которые получают новую информацию из батлов и из интервью друзья. Я, да, я современный человек слежу за ну, новинками книжного мира, музыки. Поэтому я слушаю ATL, потому что в Дуде про него говорят. А уже перестали говорить, продажи упали. И да. И смотрю короткометражки. Смотрел короткометражку Крыжовникова? Вот, человек пытается спасти наш эфир. Смотрите, Оскар. Спасибо, Эрдорофеев. Не мог бы ты заценить что-нибудь? Да может, ты мог только, что это тебе даст. Оу, oh, еее! Yeah! Здарова. Пьян Ты где? Как У меня хорошо, я в я, Самаре. Я тусуюсь. Что за город? Какой город? Бомжатский город. Поморька. Бомжатский город? но ну, воротник у тебя мажорский. Саров, знаешь, город такой? Или это у тебя Чахуа спит на плече? Саров? Это, да, Саров. Это где? Ощущение, что в русской области, сказке. Нет. А, не в <связь> ты, ты студент или вообще. закрытый? Нет, ну он смотри. Онлог, онлог. Да. Онлог. А что, почему закрытый? Там война идет, здорово? Нет, Ядерный тут горы. ядерное оружие создают. А, И ты учишься на ядерного программиста учишься? Да. Нет? Да? Да. На кого учишься-то? Да пока, пока, школ... пока в школе. А куда будешь поступать? Да. Я, наверное, в Москву перееду. Правильно. То и как ебанет, лучше уж в Москве. Да. А ну чё в Москве до на концерте скажу. Да. Что будет за в Москве за ВУЗ? Ой, не знаю. Посмотрим, что-нибудь будет. Посмотрим? Ты в каком классе? Я в 10 -м. А, типа, еще есть время. Ну, да, хоть я... примерно. Ну, хоть примерно. Кем ты хочешь быть? Ну, примерно. Юристом? Не, не юрист. Что-нибудь, знаешь, типа, приходить в 17.03 и разъебывать бомжей. Что-нибудь такое. Слушай, ну, к моменту, когда ты в Москву уже в 17.03, Никого, кроме бомжей, не будет, поэтому разве будет тебя? Ну, может быть. Потому что стремительно падает, падает волна батл рэпа, ты уже через год вообще не вспомнишь, что это такое. Ты будешь смотреть только стендап. Батл рэп закончит свои дни, и все будут смотреть стендап. Волна стендаперов захлестнет мир. Вообще везде будут опен майки, стендап. Попомни мои слова. это. Ты, кстати, попадаешь на классическое видео сейчас, потому что это будет вырезать везде во всех новостях. говорить, он придрек, он придрек. И вот ты будешь из сорова, с лапшой из уха в кадре. Кстати, я знаю, да, это как это называется. У меня такие есть наушники, но не у меня, у подруги. А, это AirPods? А, это AirPods? Нет, у меня какая-то другая фирма какая-то, блядь, забыл название. Шведская какая-то. Ну, ладно, Мэн, давай какой-нибудь последний прикольный вопросик или предложение, и давай. Слышу, какой-то синтезатор там играет. Ну ладно, вас. Занимайтесь. Доброго вечера. Всего хорошего. Как, как говорят батл -рэперы. Господи, о господи, о господи, Захаров, а вы, жалко, что не В Захаров. Здравствуйте, Ольга. Да я не стендапер, но, так сказать, завернуть могу. Давайте попробуем еще с какими-то людьми пообщаться. Может быть, может быть, что-нибудь получится. что ты поебал фрешблот, потому что легенды могут могут себе позволить чего-год проебать. Всяким нужно андердогом выигрывать, понимаешь. Когда уже квартирник ВСПБ? 26 января. Там уже можно посмотреть в информации группе. Я просто пока не анонсировал, чтобы... Не знаю, что, чтобы... О, родные потолки воронежские. Здорово, школьница. Ты что, со школы только что? Ну, чего, сколько двоих? О, блядь, Криша, здорово! Ты чё в Питер не поехал? Да нахуй он мне нужен. В а что тебе надо? Сидеть на ноль, делить свое лицо? Да. Это интересно. А что, ты вот так увлеченно смотришь, там что показывают тебя? А, футбич. За кого играешь? Ты в и попу раз. И то, и то, пожалуйста, можно? Нет, нельзя. Ты должен выбрать. Выбрать должен? Я бы хотел, чтобы Гриша Слащев прыгнул вот знаешь как это называется с моста ну с моста но вот это привязанная к ноге вот эта тема понял да вот это как это назвать тарзанка велюрка короче Банго. да с велюркой банжи-банжи типа того да чтобы ты прыгнул и чтобы отдача тебя потом обратно и прям вот и чтобы вебался э ты, короче, знаешь, во что? Въебался ты в, в какую огромную кучу дисков нового альбома обладает. Такие, знаешь, пластиковые коробки. Говно вляпался, то есть, да, хочешь сказать? Ну, я-то этого не говорил. Неман, вот скажи, ты вот, когда писал резюме, и Небар тебя заметил, ты там написал галочку поставил, готов к командировкам, поэтому тебя в Самару, да, отправили? Да. Да, я галочку поставил, и она, понимаешь, любая галочка, что я ставлю, она автоматически идет к мне в имя. И такая, говорит, сказал, что я официальный аккаунт. Код Башес, что это, дешевая подделка на аккаунт Кота Попа появилась. Все хуевают какие-то свои движухи пацаны, пацанов. Ребят, да, эфир там все идет. Грехан, ну че, а как сейчас зарабатываешь-то? Да ну вот живу у Стаса, короче, он мне за деньги платит, чтобы я ухаживал за его котами. Играл. Гувернер? Ты гувернер? Можно и так сказать. Знаешь, Ты вот как собаки я так, что я их не выгуливаю, потому что их не надо выгуливать. А, со... Котов не надо выгуливать? Да. Просто Они по там... тебе гуляют. Да. Они по твоей блядской дорожке гуляют. Вот, две, две тысячи рублей в день, Диман, задумайся. Почти как ты в Нибаре за вечер получаешь. Нихуя, я получаю в Нибаре гораздо больше за вечер. Я за две ночи в, в Самаре получу пятнашку. И это еще без суточных и без самолетов. Эконом класса. Не хоть там бизнес ебаный. Эконом, блин. блин. Со старухой на одном месте. Понял? Не на соседнем, а на одном со старухой, понимаешь? Ну, типа, суперэконом. эконом, есть, едешь, как бы программе лояльности к старухам, они их сажают на. Короче, каждому человеку бабку сажают на колени, чтобы бабки путешествовали. Такого получишь, что старуха со старухой на одном месте окажется. Да, будет забавно. Будет действительно очень забавно. ты не мог поотвечать? что-то мне пишут, не можешь поотвечать? А им Илья пишет: здоров, Арнасто. ответим пожалуйста. Здоров, Не нравится Илья, но такое какое-то. Илья не нравится а Гриша, заебись имя, да, вообще? Прям хочется произносить его. Гриша, да, как, как сухоф... Гриша как сухофрукт звучит, понимаешь? Гриша, типа, блядь, такая груша из компота. Типа, Гриша, ага, сморщина, сморщина. София 088, здорово, котенка прислала. Как ты будешь разговаривать с Диманом? А ты, Оля, что себя прячешь? Думаешь, мои трансляции. Блин, 19 человек уже остался из-за тебя, Оля, блять. Вот а, да, а сейчас, женское лицо, сейчас женское лицо прибавит просмотров. И гришка рас, распугал. Понимаешь? А, вот, японская школьница. Посмотрела, а? э, как он, Дом, который построил Джек. Не собираюсь только пойти. Пойдем с нами. Мы я, через... кстати, смотрю, ос... Я смотрю. Да, он уже закончится, когда я приеду. Я смотрю острые предметы греха. Да, хороший сериал. Ну, я три серии только посмотрел. Ну, вот я на третий где -то тоже зависаю. Ну, да, такое атмосфера. Ну, меня привлекло, что там всего 8 серий, и не надо будет смотреть его тысячу лет и ждать новый сезон. Смотри, начали появляться подписчики, но сейчас Гриша на лицо опять их отпугнет. Или, ребята, пишите, как вам Гриша? Гриша, Гриша кстати, диджей. Если вам нужен на вашем мероприятии диджей, который еще может одновременно с копами сидеть, он их ставит на вертушке и... И верти ты. Остые предметы, ну, Пару, греха, блядь, это очередные люди, которые живут в русском рэпе. О, политопия, поклонимся. Диман, я, поб я победил. А, ты тоже тут? Я думал, что ты... тебя заперли в туалете, чтобы хоть отдохнуть от тебя. Финиш ты гейм. Смотри, а, видишь, как много. Ребята, очень... как вам игра? Посмотрите, какая графика в игре красивая. Да, посмотрите, посмотрите. <с> Хорошо. пашок у меня для тебя вопрос, можно? Не Дэн Сиапин, красавчик? Не знаю, имя как у красавчика. В смысле? Ну а Нет. вообще это Дэн Сиапин, красавчик? А, Дэн Сиопин, конечно, отличный парень. Он, он сумел всем втюхать под видом коммунизма капитализм, да? Ну типа того, да. всем ну, был... так вот этой китайской китайской хуйни <связанная> о том что <связанная> типа можно быть одновременно и коммунистами и капиталистами везде успевать слышите ребята запоминайте это по жизни девиз <связанная> Любого китайца нам скоро предстоит всем стать в некоторой степени китайцем. и, и сух паёк съесть и стартап сесть <связанная> <связанная> и <Коммунисты>, капиталист <связанная> да пошел я думаю желание прибавить подписчиков пожуй поактивнее да. <связанная> Я могу а отвернуть пока. Пошли. Я блядь, что на стену отвернул. Тут точно все разбегутся. Давай, Всем девушке понравилось. Как зовут ее? Оля, покажи. Девушка. Алена. У нас тут нет никаких а -а -а. девушек. Девушка Тома. М -м, сейчас покажу. Салам всем чуйским. А можешь Во. пошел тоже сказать салам всем чуйским? Потому что да. Дильша Телеменов хочет... О, ебать, какие-то, блядь, приколы. А какого, блядь, у вас живет эта кошка? В смысле? Пуп лучше. Пуп лучший. Фу Эрнест, когда BPM? Думаю, что через 14 суток. Что такое BPM? BPM? Да. Ну вот, помнишь, тебя били в школе? Вот скорость ударов, которые врезались в твою щеку, это есть BPM. Ты кого-то Да Диман Слышь, ходят слухи, что один батл рэпер Огил, он находит Типов, которые про него плохо говорят В интернете и пиздит их Прикинь, красавчик вообще А все такие, типа, бля, нахуя, какого хуя У нас свобода слова Типа, если они на батлах имеют право говорить То мы имеем право в интернете Хуй вам, бля, хотите говорить, выходите в батловый круг И заслужите быть достойными батлового круга а так выучите пиздюлей. Твой проект, да, вот этот вот малый, который бьет Вес, да, мой проект. Я у Истоков стоял. Что? Кротов А.М. Заценила мой... Говорит меня, говорит, меня слышит, говорит, Эрнест. Заценила мой трек. То есть, настолько не уважает, что даже просто типа, в женском роде обращает. Ну-ка, заценила мой трек. Типа, блядь, даже чекина не помогает. <клышко> Диман, ну я не знаю, я бы воспользовался этой возможностью, если удастся реально понять все в жизни, то оно того стоило. <клышко> то можно потерпеть женский род. С кем да, поддержать да. через 14 суток? С э, Алексеем Анатольевичем Завярзиным. Пацаны, ну как вам трансляция? По-моему, достаточно интереснее, чем ваши вопросы общаться с, меня с друзьями у вас на виду. Я как блогер современный, только вот Амиран, он вживую общается, потому что деньги есть путешествовать, камеру возить. А я вот могу только созвониться в Инстаграме со своими друзьями, воровни живут, чтобы они у меня росли из подбородка, блядь. Верни Лизу, слышь, говорят. Лиза, как тебя альбом Джоджи? Да, я включал альбом Джоджи, нормально. Для блогера вообще вполне себе. На какой площадке пишет Хуевих через я? Уважаю, уважаю свою аудиторию Инстаграм-трансляции. На площадке это будет посылаться, называется Арсенальное Пиво Батл. Еще удивительно, что некоторые конторы еще до сих пор пытаются выжать что-то из баттл-рэпа, пытаться в уходящий поезд впрыгнуть, провести какие-то там батл рэп кулинария. Приходите, будет батл творожника с сочником. Как ты относишься к Джонни Бой? К Джонни прекрасный светлый человек, чья музыка мне не заходит данный момент. Хотя некоторые моменты интро неплохие. Пошок, да, ты мне мешаешь. Правильно. Письмо из БС. Угу, спасибо. Ну что, успокоились ты Все, пропал, пошок, Давайте устроим разъеб. Дим, какую книгу последний читал? Я сейчас читаю «Задачи трех тел». И прочел маленький рассказ, я его буду озвучивать этого Стефана Цвейга из его сборника "Звездные часы человечества". Про Южный полюс очень хороший рассказ, очень. Ну, то есть это по сути нон-фикшн. Про покорение Южного полюса, про то, что the winner takes a role Текстов готов? Готов. Но ну, я писал его на подсолнечном масле, вот. Поэтому он мог не сохраниться. Но я запомнил примерно. Джонни Рудбой. Здорово. Что бы быть в списке антихайпов? В списке на отстрел? Если в списке на раздачу сырков, туда. Смотрел батл шума? Ни один не смотрел. Батл слепую вообще. Так, посмотрим. Посмотрим, что. Тут же Дин хотел пообщаться. да, попробуем. Хочу шла литературный наезд. Да как смонтирую? Думаю, что в понедельник. какой-то. Хотя нет, вряд ли в понедельник. В воскресенье приеду. е е, -е Салам! Здорово, Здорово мэн. Что за город? Что за страна? Караганда, Казахстан. Караганда, е е Чем живет Караганда? Снег есть? Уголью, да, снег выпал на гору. Снег падает, угли тебе нравится. Ну-ка, да, дальше нет. не гугли. Это пятница. Блин, я я мне, мне даже нечего говорить, я не знаю, что говорить. У меня Это даже не вопросов нету. Перейди на казахский, будет гораздо веселее. Перепи, а, да, да, на казахский перейти. Я узбек вообще. А, да? Но, да. Это частая тема в Карганде? На счет чего. Ну что, узбеки? Это вообще чистый узбек или ты на плей-узбек и казах? Нет, я чистый узбек, но родился в Казахстане, получается. Ну, нормально нет такого. Казахи Махмуда. Бакирова. Ну, вот этого батлера, такого. Нет такого, что, -то, что -то казахи не любят узбеков, нет? Нормально. Ну, на севере в основном нет такого. На юге чуть-чуть такие там бывают стычки. Моя, любим... Моя любимая история про Казахстан, я Нигарекс рассказывал, как он ехал в поезде с мужиком uh -huh. с у Казахстана. И тот ему говорит, вот смотри, Нигарекс, так ему и сказал. Говорит, ты представь, что ты заходишь домой, а там твоя девчонка ебется с твоим другом. Кому первому ебнешь? Нигарекс говорит, ну конечно, другу, какого хуя он с моей девчонкой. Он говорит, казахам говорит, «Ты что в смысле? Конечно, я бабе своего и буду. Типа, Друг-то что? Дали, он молодец, принял. Намного навало. Такой жесткий южно-казахстанский сексизм, казалось бы. Но меня это заставило задуматься, что что-то все-таки в этом есть в этой логике. Конечно, женщин бить нельзя. Но вот это распределение вины, это не исключает стопроцентно правильно. Но что-то это неспроста сделано. Ты бы кого первого ударил? Друга или девушку? Или никого не стал бы? Ну ладно, ну да. не ударил, но так сказать, обозлился бы на кого больше. Я, наверное, больше Дело... все на друга бы обозлился. Да, я на девушку, наверное. Да? Прикольно. Да. Друг... Другой менталитет, это интересно. Да, наверное. Слушай, есть варик, варик, что я приеду весной в Алматы? Это как раз Южный казахстан да? да? да это это Юго-Восточный Казахстан. Ты так просто, сказал, с просто Да, ты просто вообще не, как бы не приезжал нам, к нам, по-моему, как я знаю. Да, Конечно. не приезжал, я очень хочу съездить в Казахстан, мне кажется, это просто охеренная с страна. концертом И, или как вообще? Ну, это будет, я думаю, что концерт там можно будет какой-то мини сделать. Там вообще просто ага. пацаны хотят... Давай с алфавитом купить. сразу. Да, да, подброшу его тоже. Не, я думаю, что вряд ли с алфавитом. Это чуваки какие-то делают батловую лигу вот, в Алматы. Они делали слово Алмата, слово Казахстан. Ага. И сейчас они хотят заново сделать новую батл лигу. Оттуда, да? да, они говорят, что тебе нравится там с ними, да, -то тоже Вот, и вроде как хотят меня позвать судьей, но хотели, они хотят, хотели, чтобы я там побатл, но не знаю. Хотя сейчас уже батл в, в за... таком состоянии, что можно уже и в Казахстане побатлить чисто по фану. Караганде недавно, по-моему, тоже открывали площадку какую-то. Я хотел сходить, но у меня командировки в, гору, в другой город уехал. А кем ты работаешь? Я инженер-строитель. Что, На каким самым мощным проектом ты работал? Блин, у нас как бы не проектная работа. Больше Мы сарай. обследованием занимаемся. Обследованием. Да, обследование. Ты подходишь к кирпичу и такой так-так. Что да, у вас да, по да. Граби? горные породы. То есть ты больше анализируешь именно уже, что именно здание. Состояние или? здания. Да, состояние ну, здания. В каком состоянии и в потом Для альбома а, состояние здания. Состояние. Мое состояние здания. Я понял, Мэн. Ну ответ. если будешь в Петербурге, пиши. Блин, если бы. И скажи, если буду. Если буду, обязательно. Ладно, мэн, давай. Респект. Все, давай. Тебе тоже. Давай. Пока. Вот чек может. То, что мои друзья нормально поговорить. Интересную информацию сказать. Илья Верендеев. Здорово. Давай устроить бытл в Узбекистане. Слушай, ну, судя по твоему уровню, я готов с тобой заватвить. И видно, что мы с тобой одной в крови. Эрнест, в директе мы арт видел? Видимо, пока нет. Бурлов, Вася. Тересов Фишал 96. Респект. Респект. Султан Бай. Блин, ребят. сколько времени мне надо заканчивать, мне уже скоро это. Да, я знаю, что мы трогаем студию союз. да бог здоровья. Все, спасибо, у нас такая микроэкспресс трансляция, чисто. Скоро будет большая трансляция на ютубе, думаю, где-нибудь там в воскресенье или в понедельник, с треками, может быть даже с гостями. Вот. Но youtube ютубе как-то мощнее все проходит. Смотрите новый клип, если не видели, кто с Самары приходить завтра в 5 вечера на встречу в ресторан Тури Бури Мури, на курбушу 89. За Биг Перек, салам. Все пока.